всем привет ассаляму алейкум начинаем обзор карты боевых действий сегодня 12 декабря обзор за два дня провинция латакия провинции латакия изменений линии фронта за прошедшие сутки не было здесь сразу вопрос встал от нескольких зрителей почему здесь вроде как неправильная линия фронта в провинции латакия сообщалась, в частности в интервью от Марата Мусина на Ньюс, что этот район был освобожден правительственными войсками. Кто следит за картой, все поняли. Здесь этот район действительно переходил временно под контроль правительственных войск, но в дальнейшем они отступили на вот эти ныне существующие позиции, которые указаны на карте. По сообщениям от сирийских источников, были в нескольких районах, Организованы контратаки боевиков, которые были успешно отбиты и были уничтожены боевики и техника. Район населенного пункта Гбана был нанесен удар ВВС Сирийской Арабской Республики и в этом районе уничтожен пункт управления террористов. Провинция Идлип и провинция Хама. По провинции Идлиб стало известно, что боевики, вывезенные на автобусе, из пригорода Хомс были доставлены в Идлиб. В общем, сюда их переместили. Не захотели, по некоторым сведениям, были сообщения, что их переместят в котел выше, севернее Хам, Хомса. Но все-таки они не пожелали из котла в котел перемещаться, их перевезли в Идлиб. В провинции Хама Линия фронта без изменений остается. Сообщается лишь об уничтоженных террористов и позиционных боях на вот этой линии фронта. Артиллерии сирийская арабская армия достала до населенного пункта Маарет-эн-Нуман. Здесь был нанесен удар по боевикам из джибхата нусры Уничтожены как минимум 8 террористов и колонна автотехники, провинция Алеппо и так называемая дорога жизни к провинции Алеппо. На карте более точно определился контроль над населенными пунктами по обе стороны от вот этой дороги. Если раньше здесь, скажем так, было не совсем точно известно, какие группировки контролируют вот эти придорожные населенные пункты то сейчас точно стало известно, что все населенные пункты вдоль этой дороги контролируются боевиками ДАИШ. Прорыв к трассе М5. Пока существенных изменений не видим, но из свежих сообщений стало известно, что организованная правительственными войсками атака на населенный пункт Зерба прошла успешно, по сообщениям начали отступать отсюда боевики, отступают к населенному пункту Аль-Баркум. Пои ведутся уже в самом населенном пункте Зерба. Если удастся захватить этот населенный пункт, то можно будет говорить о перерезании вот этой дороги и о значительном нарушении снабжения и перемещения боевиков и связи их Идлиб с провинцией Идлип и с провинцией Алеппо. Также здесь населенные пункты, какие были обозначены переходными значками, так и остаются пока с переходными значками Барне и Аль-Баркум. В районе вот этого небольшого выступа подтвердился контроль боевиков над населенным пунктом Аль-Хувейс. Его продолжают контролировать боевики из Исламского фронта Джибхата Нусры и, соответственно, рядом населенный пункт России также под их контролем. Ну, Надеюсь, это продлится недолго. Район авиабазы Квейрис, населенный пункт, Тельнаам, контролируется правительственными войсками. И за прошедшие сутки сюда боевики пытались организовать массированную контратаку. Несколько волн атаки они запускали, но не подрасчитали силы здесь. Хорошо укрепились правительственные войска, атаки успешно были отбиты и сообщается об уничтожении как минимум 30 террористов. В районе населенного пункта Джаруф отработала сирийская авиация. Здесь удары были нанесены по позициям и скоплениям террористов. Серьезных изменений пока здесь не видим, все остается на прежних местах с переходными значками Теляхмар, Расмулябад, Теляюб и Зулиха. Провинция Ракка каких-то значительных сообщений не поступала. Провинция Хасике и сирийские курды опровергли сами курды сообщение, что вот в этом районе был нанесен якобы удар Американской коалиции этого удара в действительности не было. Правозащитники пытались оговорить коалицию. Здесь была атака, как сообщают курды, от террористов с помощью заминированных автомобилей. Также в населенный пункт Тельтамер произошел серьезный теракт. Боевики на нескольких автомобилях подорвали себя в этом населенном пункте. По разным источникам разные данные, но по некоторым это 60 погибших, в том числе женщины и дети. И здесь сразу вопрос о том, о контроле курдами линии разграничения, то есть боевики на трех автомобилях, двух грузовых, бензовозах, как сообщается, сумели добраться, вот такой путь проделать и добраться до крупного населенного пункта и там подорвать эти автомобили. В Ираке. Из Ирака турецкие войска отказались выходить, правительство отказало в выводе. Дальше решается вопрос. В районе вот этого выступа, скажем так, это не новые завоевания, но подтвердился контроль правительственных иракских войск. Над вот этим горным массивом холмы Хамрин полностью находятся под контролем и обеспечивают, скажем так, дальнейшее наступление, если это можно назвать наступлением. Вот в этом выступе переходные значки Аль-Сейбад, населенные пункты Аль-Сейбад и Сававиш. Стоят переходные значки Возможно, также скоро перейдут под контроль войск Ирака. Город Рамади. Продолжается зачистка. Правительственные войска Ирака сообщили, что в центре города им удалось взять в плотное окружение не менее 300 террористов, и у них нет никакой возможности... Выйти из этого окружения в плотном кольце они здесь находятся. В общем, по Ираку коалиция нанесла за прошедшие сутки 23 удара по укрытиям и объектам террористов, но без уточнений, что именно было уничтожено. Вернемся в Сирию. Осажденный город дейр По линии фронта изменений нет. Авиация в Сирии. Отработала по объектам террористов в районе аль мрайя и населенного пункта Мухасан. Здесь был, были удары по укрытиям террористов. И, как сообщается, уничтожены несколько десятков боевиков. Южные провинции Сирии. Здесь более оптимистично выглядит карта. Вот такой вот еще Кусок из-под контроля террористов ушел. Но это, скажем так, опять же, не какие-то новые завоевания. Это подтвердился контроль, что вот в этой пустыне все-таки населенные пункты Эль-Шияб, Хербат-Найджария. И вроде как это военный объект, военная какая-то база. аз все-таки контролируется правительственными войсками. По провинциям... ДРА, Сувейдак, Унытра. Пока изменений не видим. Город Дамаск. Восточная Гута. Сообщение только о том, что уничтожаются боевики в районе Марш-Султан и при зачистке населенного пункта Хараста. Провинция Хомс. Здесь из неприятного то, что за двое суток минувшие оттеснили боевики очень массированную контратаку развили оттеснили от города Каритен правительственные войска отошли вот на вот эти рубежи и город Мхин не так давно отвоеванный снова перешел под контроль террористов но встретилось одно сообщение что по планам может быть даже в данный момент отсюда боевиков выбивают, пока они не успели здесь закрепиться. Хуварин тоже обстоит переходный значок. Боевики заявили о контроле над этим населенным пунктом. Правительственные войска пока не подтвердили, что они отсюда ушли. При атаках боевиков на правительственные войска используются вот такие самодельные реактивные установки. В свою очередь, у правительственных войск были замечены вот такие артиллерийские установки. Это при атаках в районе Алеппо. Это аналог установки ГРАД с тем же калибром, но иранского производства. Раньше они были замечены в Ираке, теперь переброшены и на Сирийский фронт для борьбы с террористами. ВВС. Сирии нанесло несколько ударов в районе каритен судя по всему, по перемещающимся боевикам и колоннам автотехники. И в районе Пальмира нанесли удар в районе населенного пункта Сухна. По котлам севернее Хомса пока изменений не видим. Посмотрим общую карту. Отбивают правительственные войска наступления в провинции Латакия. Боевые действия ведутся в районе города Алеппо, южнее города Алеппо, к трассе М5. Также контратаки боевиков в районе авиабазы Квейрис и пытаются сдержать контрнаступление в районе города Каритен, городом Хин. По общим потерям боевиков за сутки. Не менее 118 террористов было уничтожено, 21 единица различного автотранспорта, один пункт управления. Также в этой сводке есть три мотоцикла и мотоциклы не от... Сведения об уничтоженных мотоциклах не от американской коалиции, а от сирийской армии. Взглянем на Йемен. По Йемену было потоплено уже седьмое судно Саудовской Аравии в районе города Мокка. Также появились сообщения, что Саудовская коалиция взяла под контроль небольшой Йеменский остров Ханиш-эль-Кабир, как объясняют с целью пресечения контрабанды оружия, которое поставляется хуситам. Продолжают Хуситы сдерживать атаки, в некоторых местах очень массированные от Саудовской коалиции. Линия фронта пока... Остается без изменений. Заявляют хуситы о контроле еще трех деревень, приграничных уже в Саудовской Аравии. Переносят боевые действия на территорию Саудовской Аравии все более активнее. И пополнили, если можно назвать это коллекцией хуситы, еще одним уничтоженным боевиком-наемником, теперь уже из Аргентины. Как минимум из 10 стран мира хуситы уже уничтожали наемников. Предлагаю взглянуть в конце выпуска на Ливию и, наверное, придется туда в скором времени в некоторых обзорах все-таки заглядывать иногда. В Ливии все меньше городов, а вернее практически уже не осталось, которые бы не контролировались боевиками. Конкретные значки с террористами Даиш уже стоят Сирт, Аннуфалия, Дерна, Триполи, флаг Аль-Каиды стоит. И по последним данным перешел под контроль террористов населенный пункт город Сабрата. Очень древний город и с историческими памятниками Примерно того же времени, что и в сирийском городе Пальмира. Ну вот, в лучшем случае, под контролем частично, наверное, правительства остаются несколько населенных пунктов. Также не стоит забывать про арестованный механик Чеботарев. Если я не ошибаюсь, он так и находится у берегов Ливии. Арестованный экипаж вроде удалось освободить, но об освобождении самого судна... Сообщений мне не встречалось. Если что, поправите меня. На этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До свидания.